Всем привет, с вами Макс Репьев, и мы находимся с вами в Адлере и здесь я решил показать вам вот такую квартиру, которая на мой взгляд хорошо подойдет как квартира первая для переезда в Сочи, либо как использование ее как курорта, либо кстати для сдачи она тоже будет неплохая. Она как вы видите двухуровневая и мы сейчас с вами ее посмотрим поплотнее. Второй этаж у нас выполнен в таком формате. То есть здесь спальня, небольшая гардеробка. И можно еще использовать место для того, чтобы поставить стол и какую-то компьютерную зону заниматься удаленной работой. На втором этаже у нас два окна. Отсюда даже открывается вид на море. Ну и, конечно же, вот эта южная история с видом в соседний дом. То есть, безусловно, его видно. Но в Сочи, в Адлере вы это встретите очень часто где. Поэтому на это не будем заострять внимание. Он здесь есть. Он, кстати, наши ребята идут. Вид на море открывается, причем даже достаточно серьезная полоска. Хорошо его видно. Если, например, запасе бинокль, будете. Ну, смотри, кто там проплывает мимо и так далее. У меня на самом деле примерно такая же квартира. Здесь 45 метров, у меня тоже 45 метров. И мне вообще концепт именно двухуровневых квартир нравится. Не знаю, как вам, но мне почему-то он приходится по душе. Здесь вы размещаете, еще раз повторюсь, спальную зону, гардероб, какое-то место для того, чтобы посидеть, поработать. И еще, мне кажется, мешок можно вот этот вот мягкий кинуть сюда прям посредине, и будет вам счастье. Велосипедный нужно, конечно, убрать. Пойдемте, спустимся на первый этаж. Посмотрим, как у нас распланировано здесь. И эта часть у нас больше представлена как кухня такая гостиная, небольшой раскладной диван, и место хранения под лестницей. Кстати, это все можно еще подзашить. Благо место позволяет конструктивная возможность тоже. То есть, вы здесь можете сделать дверь какую-то и туда убрать весь ненужный хлам, который у вас может быть где-то накопился. Также на стене предусмотрено место под телевизор, но, к сожалению, с дивана вы его смотреть не сможете. И это предусмотрено только для тех, кто будет сидеть за вот этой барной стойкой. Здесь вот такие вот две табуреточки с одной и с другой стороны. Вы садитесь спокойненько и смотрите, что у вас нам вещает. Но на самом деле в современном мире все меньше и меньше людей пользуются телеком, поэтому нужен он или нет, вы уже решаете сами, потому что сейчас все в телефонах, в ноутбуках и... Ну, как бы девайс такой, под него есть здесь разводка. Достаточно функциональная кухня, хоть и небольшая, но здесь есть шкафчики для того, чтобы похоронить какую-то посуду, какие-то вот мелочевки, верхние шкафы. Все как бы здесь есть. То есть приготовить, конечно, на большую семью вы здесь, да хотя в теории на большую тоже сможете, просто на большую, конечно, хочется увидеть 3-4 комфортки, но здесь две, то есть как курортная квартира, как квартира для одного, для двоих вполне себе хватит. Вообще сама по себе квартира мне очень нравится по цветовым решениям, то есть здесь дерево, немножко серого камня, то есть она сделана так в таком едином стиле, что-то типа лофт, но дизайнеры могут меня поправить, в общем смотрится хорошо. Зайдем давайте в санузел, здесь выполнено все вот так, то есть уже есть стиральная машинка, есть душевая кабина, есть бойлер и есть унитаз, вот это кстати хорошее место, в прихожей зоне уже для того, чтобы поставить сюда гардеробную часть именно при входной группе. На сегодняшний день эта квартира имеет площадь 45 квадратных метров и стоит она 10,5 миллионов рублей. И мы находимся на самом деле не сильно далеко от моря, то есть здесь нужно немножечко спуститься и еще раз повторюсь, что мы находимся в Адлере. Поэтому, господа, если вас интересует такое предложение, если вы хотите рассмотреть его для переезда, Здесь действительно комфортно. Если вы хотите использовать ее как квартира для набегов, для семьи, чтобы вся семья использовала ее для отдыха, или вы, например, планируете ее использовать для сдачи, то на мое ощущение, но ей минимальная цена на сдачу это 40. Может быть и за 50 ее можно сдать. Поэтому, господа, предложение есть такое. Мне кажется, оно действительно интересно для того, чтобы его рассмотреть вживую. Ссылочки для того, чтобы это все посмотреть, указаны внизу в описании к этому видео. Но и помимо проявления интереса к этой квартире, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и рассказывать своим друзьям о том, что вообще такой канал существует, так как мы стараемся для вас, показываем рынок недвижимости, показываем интересные варианты и рассказываем, как их можно использовать. Господа, с вами был Макс Репьев, вы на канале EP курортная недвижимость, вам всем удачи, всех благ и пока.